своей душе Говорите, я буду добрее сначала хвалите душу говорите ты моя прекрасная ты моя тонкая ты моя теплая ты объединенная с богом ты купаешься в вечном блаженстве я прошу тебя помоги моему телу избавиться от заболеваний пусть мои ножки начнут ходить пусть ручки начнут подниматься а я, в свою очередь, своим сознанием и своей душой буду стараться максимально радоваться жизни, максимально не злить людей, которые рядом, максимально создавать состояние радости, создавать состояние внутреннего наслаждения, даже если мне плохо. Да, это путь восхождения, когда из пепла возрождается новая птица, и эта новая птица, это новое духовное сознание, это новое духовное понимание вещей это новая внутренняя духовность к ней нужно стремиться если вы болеете только она имеет вот такую мощную силу помочь нам справиться со всеми болезнями